Общее самочувствие вот сейчас скажу как у меня то в мыслях все нормально а мое тело реагирует ну получается как бы вот зажимами что ли вот на mm -hmm. происходящие ситуации вот. так секундочку mm -hmm какие ситуации Нет, я не знаю где-то все зарыто потому что как бы, мысли то мои нормальные и состояние да. внутреннее тоже как бы нормально <смех> вот ну ситуации такие вот например как в январе у меня спину продуло ну, вот в самом там начале января вот mm -hmm. я лечила спину потом потом у меня от этих <смех> обезболивающих кишечник налаживался очень долго, только-только <смех> вот приходит в норму. Вот, затем в конце января я ходила на консультацию к Лору. Мне там назначили операцию на следующий год по ухом. Что за операция? Ну, ну, у меня татита была. Сейчас это что-то выскочило. <смех> перфорация барабана перепонки вот у меня ухо стало очень плохо ну, не очень плохо mm -hmm. плохо слышать вот и перепонка то конечно не заросла и вот сказали что надо делать операцию в общем записали mm -hmm. на операцию mm -hmm. вот. а какое ухо правая левая левая и в последнее время mm -hmm. Ну, вот я сходила-то вот с этой спиной, потом еще костеопат в этом и сходила. Потом уколы мне еще назначил невролог в позвоночник. Вот. Ой, йог, делаю? уколы еще делаю. И, Подожди, какие у меня еще... Угу. Какие еще уколы в позвоночник. Что это? Ну, офлутоп. Уколы, которые регенерируют там хрящи, уменьшают <клышленные> вот Такие <клышленные> вот. <клышленные> <клышленные> <клышленные> <клышленные> <клышленные> <клышлен ну смотри, ты, ой-ой-ой-ой, ну. и ты вот покорно вот эти все процедуры выполняешь. Я последнее время еще зуб, зуб у меня откололся передний, и я уже по трем врачам сходила, мне третий, только врач сходил, сделал этот да? зуб. А то предлагали там и виниры ставить, и ну, а, все а челюсть вот... прямо уже... Все мои здоровые зубы спилить хотели. Ну, в общем, третий... Так вот, вот об этом и речь. Так что вот... Об этом и речь. Смотри, ты говоришь, я пошла там какие-то процедуры делать по спине, пить таблетки, да? А потом полетел кишечник. Ну, кишечник да? угу. а там еще наверняка зацепила и печень и ну, гинекологию и, это зацепила вот еще да, гинекологу, вот там потом да, да, да. одно лечишь другое да, количество потом начинаешь третье лечить угу. а четвертое калечить и так можно бесконечно бегать угу. понимаешь так вот бесконечно ты тут не видишь вижу а какая что делать то вот. Я говорю, я вот уже себе как-то... Ну, смотри, во-первых. Угу. Во-первых. Ты же стоишь в нашей компании, к черту, побери, а? Или нет? Слушай меня внимательно. Дон Хуан говорил, что человеческие существа не осознают того факта, что они могут выбросить из своей жизни все, что, внимание, все, что угодно, мгновенно. Мгновенно. Понятно, да? И это действительно так. Правда, это действительно так. И есть почему? Потому что разрегулирование, разрегулирование, оно происходит на разных уровнях. Вначале, да, некая, может быть, эмоциональная реакция на происходящее есть, оп, произошла. Да? После этого идет... Ну, реакция на или искажение на энергетическом уровне мы это чувствуем всегда вот после эмоций до да, какой-то вот что-то такое упадок сил может быть но ну, вот всякие вещи да, мы их можем чувствовать такие негативные угу. когда искажается энергетика уже искажается физика то есть это искажение уплотняются да и все. И потом мы бежим по врачам. Врачи <как> что-то делают на физике, но энергетическая сторона остается неизменной. Что это значит? В школе были такие опыты да, по физике, когда <как> берут листик бумаги, mm -hmm. насыпают опилки, а вниз ставят магнит. В ней ставят магнит, пошерудили да, опилки, и они вроде бы ну, как-то изменились в конфигурации да, на, на листике. Потом тряханули листик, и они тут же выстраиваются в соответствии с магнитным полем. Понимаешь? Снова становятся на свои места. Поэтому менять надо не опилки шарудить, до да, а магнитное поле возвращаемся к тому как выбросить из своей жизни все что угодно мгновенно у меня есть видео измененное состояние сознания ты его давно смотрела ну и недавно смотрела вы же периодически выставляете я полностью посмотрела. Ну, вы спросите, что спросите, <смех> что, что там нужно. Там Может, есть сам... указано, да, или рассказывается о разных уровнях. Вот эта тотальность, да, мы ее можем воспринимать mm -hmm. по-разному, как бы она раскрывается для нас разными гранями. И есть уровень, который, ну, или возможность восприятия, да, который я назвал сиянием света сознания. То есть, это такая яркость и интенсивность такой силы, да, что в этой интенсивности в буквальном смысле слова сгорает любая концепция, любая идея, что бы то ни было. Есть такой человек, где он? В Москве, по-моему, да? Саламат, известный такой, пробужденный, mm -hmm. да? Насколько я слышал, он страдал, болел, онкологией в четвертой стадии. И с ним этот опыт произошел. Его уже списали. Все, он сидел там на обезболивающих наркотиках в больнице. Ну, в общем, все. Да? И когда с ним этот опыт произошел, говорят, он встал и пошел домой. И больше он никакой онкологии не болел. То же самое у меня было. да? Я вот сейчас в своей книжке вот этот момент описываю. Когда я дошел до собственной невыносимости, да, то э, когда, ни, внимание, ничего не осталось у меня, то раскрылся дух в этом сиянии. И такая красота, и такой хохот, потому что осознается, да, что ничего этого нет и никогда и не было. У тебя... Подобного рода раскрытие да, в процессе сеансов случается очень легко. Легко, но только, может быть, не хватает интенсивности. То есть раскрытие случается легко, угу. а интенсивности, может быть, где-то не хватает, чтобы выровнять это на энергетическом уровне. Тогда никакие уколы в позвоночник, поверь мне, не, вообще не нужны. У меня также вот был, да и неоднократно, опыт, допустим, но это спонтанно было, да, раскрытие, когда я увидел вдруг сколько всего, ну, я увидел, что все вокруг придумано, да, и сколько всего я придумал в себе. Как только я это увидел, такая бешеная чистка началась, что, мама дорогая, да, хлестала там со всех щелей. Понимаешь? Поэтому все равно я считаю, это моя позиция да что первичная энергия энергия а ты извини пожалуйста тупишь то есть у тебя этот ресурс есть а ты бегаешь по врачам так вот что делать -то? я же говорю вот у меня вот на эмоциональном то вот этом плане секундочку это, это у меня же как бы нормально все да нет что-то тебя заставляет обратиться к врачу. А почему бы тебе в да, не попробовать? Не то, что я там отрицаю врачей, там, к зубному даже заради Бога. Да? Я, например, угу. не, не понимаю, как человек, я знаю одного там очень мощного, правда, целителя вот прям реально, так он все равно ходит к зубному. Понимаешь? Да, да. то есть не надо ничего доводить до абсурда, но какие-то вещи. Можно вначале испробовать, да, справиться с ними собственной ресурсностью. И уж если да, там ну, не получается, да, ну тогда, может быть, угу. кому-то обратиться. А ты, сломя голову, начинаешь носиться, да, а потом одно лечить, другое калечить. Ну тогда. Понимаешь? Теперь внимание. Что я знаю точно? У тебя лично раскрытие получается очень легко, легко. Но есть нюансы присутствия личностных каких-то вот факторов, и они все сводят на нет. Вот эти какие-то личностные заинтересованности или вмешательства. Угу. Понятно, да? То есть, если полностью, внимание, вообще полностью отпустить вот это на все личностные заинтересованности, м? страсти, да, вот эти все моменты, если тебе получится это отпустить, то проблема решится сама собой, потому что энергетической подпитки я mm -hmm. это знаю по опыту когда энергетическая подпитка исчезает чего-то да то это разрешается а в твоем случае да это должно разрешаться на раз-два об и все ну вот а ты себе пока не веришь ну вот, да вот но это вот я видимо... и называю глупостью глупостью ага. конечно вот. но еще раз подчеркиваю, вот услышь, пожалуйста, а личностный фактор. И с ним ты уже сама понимаешь, да? Не надо бороться, а нафиг чертовой матери отпустить. Ну, то есть не вмешивать его uh -huh. в то, что происходит. И все. И давай мы сегодня сделаем кое-что. Возьмем некий Беспокоющий тебя фактор какой-то. Беспокоющий тебя фактор. Я не знаю, ухо или что у тебя там кишечник или что. Спина. Да, я вот сейчас зубом понервничал, у меня опять вот спина начала Вот, смотри, да, взаимосвязь. Чувствуешь какую-то? Зубом, да, понервничала, в спину вступила, правильно? Прекрасно вот а что в спине ну сказали что остеохондроз это, мышцы, это ну, позвоночник вообще... угу. По... пояснично-крестцовый остеохондроз сказали Ну вообще у? болят то мышцы угу, угу. Вот. если вот летом Нет, ну, просто... мне, мне интересно то есть вверх спины средняя часть а, ну, пояснично-крестцовая ага. поясница да прекрасно вот. итак мы э, не будем там все да? а mm -hmm. вот хотя бы давай вот э, узко внимание направим да, выяснить вот, mm -hmm. и проведем один-два, может быть сеанс и ты посмотришь сама через самочувствие и ощущения да, что с тобой произошло потому что я абсолютно серьезно говорю что но ну, куча примеров когда происходит должное да, интенсивность раскрытия сознания то люди меняются физиологически в том числе физиологически в том числе у меня была женщина давно правда уже но даже не одна а, наверное, случае три было в практике когда после сеансов просто э, ну исчезала миома матки да? mm -hmm. такое вот тоже было даже где-то у меня такие сеансы были там если я их не удалил не помню вот. прям реально вот оно было а потом перестало да? я видел женщину Ей, в общем, такой страшенный диагноз поставили, причем знакомые в военном госпитале, там какой-то, в общем, ну, в плане услуг медицинских, очень такое авторитетное заведение, да, ей жучайший диагноз поставили, она пришла, аж почернела. Вот, потому что, ну, вся ее жизнь после вот этих назначенных операций, весь стиль и образ, да. Должен был уйти в нет. Она еще довольно молодая женщина. Ну и она такая, в общем, деятельная. Она взялась за себя, начала выполнять, э, что она там, а, детку по парфире Иванову делать. Еще там что-то, ну, прям вот активно взялась. Через два месяца, по-моему, когда она приехала снова туда, ей сделали УЗИ, взяли ряд э, анализов. Там кровь, еще что-то. У нее ничего не нашли. И говорит, мы вам, наверное, как-то поставили, или кто-то вам поставил ошибочный диагноз. Понимаешь? А так все к чертовой матери вырезать, да, и потом делать, что хочешь. Уже назад не пришьешь. Вот. Так что, еще раз, на самом деле у нас тело, да, обладает определенной, ну, однозначно опри, обладает собственным сознанием и мудростью. И вот тот целитель, про которого я говорил, да, причем он бывший врач-травматолог, но он вещает, в природе скальпеля нет. Он говорит, с переломом, да, там, mm -hmm. как-то, да, ну, с такими это самое, искажениями. А так говорит, это обмен веществ, это иммунитет, понимаешь? Вот, поэтому, да, но все равно первично это сознание. Да. Первичное сознание. И подчеркиваю. Если ты себе не веришь да, или ну, не доверяешь не имеешь опыта навыка, то потом мы бегаем по разного рода специалистам, которых на самом деле немного, потому что качество образования очень сильно снижается. я видел как людей вот эти врачи калечат через неправильные диагнозы, понимаешь и так далее и так далее доверяться в руки. Ну, в общем, не всякому можно. А доверяться себе. Вот этот доктор, кстати, он говорил: что говорит: себе главное не мешать. Потому что сознание тела, да, оно что-то там ну, само может сделать, многое может сделать, да. А ум. Он же ни хера не знает на самом деле, а мы на него всецело полагаемся. А он не знает ни черта. Понимаешь? И вот он со своими страхами, понимание, незнанием, да, а страхами влезает. Человек пугается, тело реагирует, блин, не в порядке, да, пошел лечиться, а тело-то в порядке, оно уже отреагировало на Facebook. Я буквально позавчера там с одной женщиной разговаривал, ты ее знаешь, и мы отметили в разговоре: она, ой, там тоже там какому-то врачу, говорит, те зачем? Да? И мы дошли до того, что действительно у нее чуть что, ну, такая мнительность, да, а какая-то реакция негативная, и все, и пошел разбаланс в теле. Сразу же тело реагирует. Да, она бежит там кишечник проверять, как-то там, какая-то там скопия. М? Какая к черту скопия, когда... Ну, все. Скажи мне, это как ее сейчас у тебя... Этот. Поясница болит или тянет, или беспокоит. Ну, или ноет, да. Ноет, ноет, да. Ноет. Ага. И ты обезболивающий пила, чтобы вот э, этот симптом устранить, да? Угу. Ну, туда-то вообще я -то не могла тут двигаться, угу. а сейчас просто она ноет. Угу. И еще один момент. То, что беспокоит, это вообще тонкая вещь, подумать сейчас. То, что беспокоит, требует к себе внимания. Это же тоже мудрость, природа Оно требует к себе внимания. А к требует к себе внимание то, в чем нет любви. Дайте, нехваточка. А с этим-то у тебя mm -hmm. все в порядке, да? С качеством. А вот там его не хватает. И да. оно начинает болеть, требовать, дай сюда вот мне, да? Чувствуешь, как интересно? Но. Вот. Поэтому мы посвятим сегодня сеанс вот этому моменту, узко направленно, да? И может быть один, два, может быть три сеанса мы этому сделаем и посмотрим, что будет с твоей вот этой вот... Поясницей, да? Поясничным отделом. Mm -hmm. Прекрасно. Так, давай 10 минут подготовка. Ладно. Через 10 минут уже начинаем сеанс. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Только мне вот интересно, почему ты молчишь в общем чате? Да, я даже не знаю, что там написать и что <сасыпан> сказать. Вот то, Вообще... что тебя... Ну, то ты же это самое, что не знаю, что написать. Ты же побежала к врачу. Ну, только что я буду про свои болячки, в общем, Почему нет-то? А почему нет? Почему нет? Ну, а что ну, мы же занимаемся вот этими всеми вещами. Они же разнонаправленные. Понимаешь? Ну, почему нет-то? Ну, я тебе сейчас сколько всего рассказал? Это интересно или нет? Я тоже, конечно, вы мне, по-моему, в прошлый раз говорили это. Мы вроде бы раз. говорили как-то об этом, да? да? Но ты же ничего у тебя не осела? Ну, может быть, просто я не знаю, как это делать. Угу. Я же говорю, вот у меня в голове... там. Еще же... раз, это не делать. Вот. Я же стараюсь и. Уму надо делать, понимаете? Да. Стараюсь ум свой остановить, а прекратить он... эту мыслительную да. деятельность. А что он делает, он не знает. Поэтому мы попадаемся в ловушку, да, полагаемся на того или на тот инструмент, который не знает. Вот. А когда ум останавливается, <къем> внимание! Полностью! Полностью! Тогда с одной стороны может исчезнуть до да? энергетические искажения которые дают эти ощущения с одной стороны uh -huh. а с другой стороны может раскрыться прямое знание и ты можешь увидеть и знать лучше любого доктора и рентгена да? что делать понимаешь ну да это вот это вот прям прямое знание, вообще это даже не выразить с этим, вообще ничто не сравнится. Ни один прибор. И это тоже возможно. Mm -hmm. Тем более с э, твоей восприимчивостью. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. До встречи.